Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. За время отпуска произошло большое количество событий. Сейчас, что называется, записываю свои комментарии по этому поводу. Одно из таких событий, которые мы увидели, это монетарная политика Европейского центробанка плюс ситуация по Брекзиту. То есть, что происходит. То есть у нас заявлено о том, что Brexit опять откладывается, что называется, мыльная опера продолжается. Действительно напоминает эту историю сериала «Игры престолов». Смотришь, смотришь, смотришь сезон, в итоге – хопаньки, все, жди еще год, когда произойдет что-то интересное. В итоге произошло что-то неинтересное более или менее понятны, очевидны и скучные Я думаю, что, скорее всего, в Европе мы увидим что-то то же самое. Но сейчас, наверное, больше к вопросу о том, что же делать простому инвестору, то есть, что происходит с монетарной политикой Европейского центробанка. Опять-таки, депозиты имеют отрицательную процентную ставку, полпроцента, операции предоставляют денежные средства под 0%. Заявили, что уже с 1 ноября они будут вливать дополнительные ликвидности по 20 миллиардов евро в месяц, при этом мандат де не даже не определяет сроки, когда когда когда прекратится это выливание непосредственно, да, и вообще в принципе никто не понимает, что, что же будет происходить дальше, потому что опять-таки делается это, то есть нужно что-то покупать, непонятно что покупать, то есть в принципе все облигации выкуплены, может быть только пойти по принципу, я не знаю, Банка Японии, который даже акции покупал, то есть Действительно, мы с коллегами обсуждаем, с партнерами, но ситуация, которая происходит, она, ну, наверняка слышали эту историю с лягушкой, да? то есть, если ее сразу кинуть в кипяток, она быстро выпрыгнет. Если же, соответственно, постепенно нагревать воду, то она может свариться, ничего не почувствовав. Поэтому вот именно, что касается политики Европейского Центробанка, он загоняет себя в угол, проблемы не решаются. То есть, в любом случае, проблемы в банковском секторе достаточно большие. Задолженность государств достаточно высокая, по-прежнему все, в чем видят свое решение, что могут делать мировые центробанки, это предоставлять дополнительную ликвидность. А что делать в такой ситуации? Я уже неоднократно говорил, что все-таки для меня более приоритетным являются позиции в долларе. Потому что, чтобы мы там не говорили, в долларе еще имеются положительные процентные ставки, это раз, несмотря на то, что они могут еще понизиться. Второе, это то, что в ноябре-декабре месяце мы можем увидеть проблему с долларовой ликвидностью, что приведет просто в принципе доллара вообще глобально, как всем мировым валютам. И я в принципе с поездки уже много писал видео и по доллару, и по евро, и по рублю, как, что нам ожидать непосредственно. Поэтому что касается политики Европейского центробанка, я не делал бы сейчас в настоящий момент ставку на евро непосредственно. Я бы действительно дожидался ситуации, связанной с выходом Британии из еврозоны, бы, чтобы было больше определения. Рынок сейчас очень и очень тонкий. И дождаться определения ситуации, потому что, как я уже говорил, то очевидное, что собираюсь использовать лично я. В своем инвестиционном портфеле то, что это предлагается к использованию для клиентов закрытого клуба инвесторов Max Capital, это дождаться ситуации, когда по экономике Британии все равно будет нанесен удар в связи с Brexit. Потому что это, это то, с чем приходил в принципе новый премьер-министр Великобритании. Да, то есть это его лозунг, с которым он пришел на выборы. Выход из еврозоны заключение сделки или без сделки, и это все равно ударит по английским компаниям. Тогда мы увидим коррекцию по фунту, мы увидим коррекцию по евро, коррекция отразится в долларах непосредственно. Поэтому генеральная линия, лично моя, заключается в том, что буквально там максимум 30-40% это какая-то позиционная торговля по отдельным ценным бумагам, а в основном это доллар, золото. Как бы это ни показалось прискорбным, как бы это ни показалось скучным, но вот в настоящий момент мне видятся именно такие, такие вещи, которые, которые можно использовать. Ну и в России я уже говорил, какие идеи могут быть интересны, и возможно я их обзвучу в следующем видео еще раз более конкретно. На связи был Максим Петров, если понравилось видео, то давайте поставим лайк, подпишемся на канал. Щелкнем на колокольчик, чтобы получать новые видео. У меня же на этом все. До свидания, удачи и всего самого хорошего.